Господи, нормально наконец-то поспал, а то эта стройка ведется уже я не знаю сколько времени, задолбали строить там свое пуково, Ну, кстати для меня в этот день они меня не задолбали, потому что мне по наследству досталась квартира в одном из этих домов. Пос, пойдем посмотрим квартиру Я Не знаю, у меня 500 гривен в кармане сейчас имеется Посмотрим, не знаю Может мне этого не хватит, конечно, чтобы там жить нормально Но там, говорят, интерьерчик уже как бы подготовлен Вот Короче, мне квартира вот тут вот досталась по наследству В самом первом доме, который первый вообще построили Конечно, это, наверное, не так уж и круто Потому что каждый дом строит все лучше и лучше А это самый первый дом, который построили в этом городе Пуково Говорят, здесь какой-то вообще жесткий супер который... Так, моя квартира вроде первая. Так, заходим хорошо. О -о -о! Вот эта квартирка, я понимаю, здесь компьютер есть. Вот такой вот кровать моя любимая. Я такую в деревне видел. У нас. Так, это у нас... Такая мини-кухня. Я сейчас на столе стояла. Нельзя на столе стоять. Это плохо-плохо. Потому что на столе мы кушаем. Вот. Здесь стол такой кухонный. Отлично. Гардероб. Ну, как все, как я и просил. Камера даже стоит. Офигеть. Так, ванны. Давайте посмотрим. Я, конечно, видел на картинках. Но не совсем красиво было. А сейчас. Ну, смотрите. Ну, прям вообще. Пушка-гонка. Просто офигенно. Так, тогда, я не знаю, может, с соседями познакомиться. Так, постучимся в четвертую квартиру. Так, а здесь, походу, еще не достроены никакие комнаты. Давайте в шестую. Здесь даже написано, что это шестая. Тук-тук-тук. Кто-то есть? Так. Кому мы это, блин, в новом доме. О, здрасте. Здрасте. здрасте. А можно я у вас по гостю соседи мои? А о, я да тут я нет, просто вчера заселился, меня поселили Я вообще только что пришел в квартиру. Вон а -а -а. у, у меня первая. Вот там, в самом первая, начале. А можно взглянуть на первую? Да, да, да. Пойдем покажу тебе. Вообще красивая, вообще топовая, просто. Она, конечно, маленькая, достаточно, но мне все здесь нравится. Hindu. Ну, камера, ты блогер? Да, я блогер. Ведь Если честно, то я тоже блогер. Нифига, так мы что, соседи, соседи с похожей профессией получается? Похоже. Ну тут, тут вот вот такая слушай, не поверишь, но у меня такой же монитор и такой же ПК. Серьезно? Да. Какой у тебя комплектующий. Ну, это же нам изначально завезли, да? Да я не знаю, а, надо, надо дум... будет запустить, проверить. Ну а этим займемся чуть свою попозже. Свою да, ванну, ванну, я пройдем, пройдем. А вот туда. Ну, смотри, О, да Ничего себе. Ну красота, Красиво. смотри. Да, да, да, вообще топово. Ну такое. давай я мою. Давай, посмотришь. давай, давай. Сейчас Мне изначально вообще накроем. мало чего, На мало чего вообще было. В моей квартире все я сам ну, докупал. Я так я так понял, только две квартиры здесь построили нам с тобой, да? Ну, скорее всего, вот Но такая тебе, вот ты, тебе вообще, ты купил, да, квартиру? Да, я купил, купил, да. А мне по наследству досталось, Прикинь, вообще mm -hmm. там в деревушке жил, вот там далеко. Понятно. Ну, как далеко, тут несколько мин минут уйти. Mm -hmm. Вот. А ну-ка, ванная. Ой, слушай, у тебя тут даже коврик? Ну, нормально, да, нормально. Да-да-да, прикольно, прикольно. А то на досках не очень хочется. Ну честно, да. Вот такая вот да. кроватка. Ну кроватку мне привезли, уже приятно. Ой, извини, стал на твою кровать. А ну вообще красивая, прям скажу. А красивая. еще пришлось докупать роутер, потому Они... что тот а... какой-то дупой. Да, у меня да. вообще, мне вообще его не поставили, офигеть. Сказали а, платите за роутер тысячу гривен. Я такой, да, ну я лучше куплю какой-нибудь дешевый с одной палкой. У меня квартира маленькая. Офигеть, просто слушайте, цены. а вы тут прям новенький, или вы тут... Э... Прям новенький-новенький. Ну, я, я только сегодня приехал сюда. Только сегодня заселился. Это вообще... Можно даже знаю. новоселье праздновать. Ну, серьезно, ну, блин. Можно, но, слушайте, вот я хотел бы еще немножечко-немножечко поспать, потому что сегодня ночью возле мо моего дома гремел так комбайн. А, ну да, бесят уже Комбайны mm -hmm. У нас в селе вообще стройка была Это такая срака, я тебе отвечаю Это просто Ну ладно, ты т -т тогда иди поспи там А я погуляю, mm -hmm. попукала Ну, я позже. Э -э давай пойдем вместе Тогда на ты уже перейдем э Можем давай, сейчас ага. Порагуляться и вообще Посмотреть, если вообще, вообще Видел хоть центра. раз это пукало Нет, я ну, мне посоветовали друзья, новый город, то есть я решил сюда заселиться. Пока. Слушай, там что-то видно по типу торгового центра, ангар для грузовых машин. О, там mm, уже кафе, спелим. я вижу. Так, ну смотри, туда мы, наверное, не будем идти, это рабочее ну, помещение. Да, да, да. Во, смотри, написано ТЦ, да, PC. это оно. Давай зайдем, мне интересно, что там есть. Ну, 500 гривен, конечно, я не знаю, что я могу за них купить, я, знаешь, не, не совсем... Богатенький. Я деньги дома оставил. Ну, если так. что, я за тебя заплачу. За, за что, что? За очень... um, это очень фирмовый магазин. Ну да, кстати, тут куча куча одежды всякой такой. Здравствуйте, продавец. Здравствуйте, да. да mm -hmm. Здравствуйте. Так, это так. У нас что? О, это кстати, у, у продук... них тут даже бесплатный интернет. Только мне нужно телефон купить, а то у меня его нет. В деревне mm. там, знаешь, там мало домов, и все могут просто так. приходить во себя. у нас, походу, продуктовый, mm. тут даже вот написано. Да, продуктовый. Тут кассы. Правда, здесь еще пока никто не работает. Ну, надеюсь, кто-то будет mm, работать. Да. Потому О. что новый город. Только... Солнечные ну, не очки солнечный. может купить, потому что они... А солнце защищает, а сейчас солнце уже шпарит, я не знаю, жара плюс 30. Mm -hmm. Это, конечно, mm -hmm. блин, ну тут видно рыба, блин. Вот почему рыба в контейнере вот таком вот э, деревянном? Это ну, нормально. Зато, но вот, зато тут есть лед. Да это я уже вижу, охрана. но если был какой-то холодильник, ну только открылись, нету, наверное, еще день. О, даже здесь mm -hmm. охрана стоит. Побеги. А здесь, походу, mm -hmm. помещение, чтобы... Посидеть, попить чай, покушать. Правда, ли кафешки здесь было. нет. Ну, пойдем в кафешку, там она напротив стоит. А, да, я не разглядел что-то. Да-да, там, вот, видишь, кафешка. Тут прикольно, даже чашка такая. Лишь? О, У -у -у. кафешка. Смотри, как О, она выполнена, а там, в каком стиле. Там сзади деревня, что ли, какая-то. Вон она. Ого, слушай, это, это как будто частные дома какие-то. Да. Давай сейчас посмотрим в кафешку. Так, здесь Окей. пока здесь пока вообще никто не работает. Капец. Не. Только. Мы с... подготовили хорошо. Да, так ладно, не будем Монитор. здесь ходить, а то еще увидит нас охрана а и все расскажет. И все, штраф, миллиард да -да -да. гривен. Можем так, посмотреть. А посмотрим. Дома. Да, да, да, на дома. Слушай, они тут открыты, но мы не будем заходить, мы же нормальные люди, как бы. Ну, да. Так, здесь смотри, такие футбольные поля. Здесь тоже, наверное, еще никто не заселился, потому что город только построили. Ну да, будут еще. Ну слушай, прикольненько. Здесь, знаешь, такие э, дома... Прикольные. на ну, там и наверное еще и дорога даже не сделана, наверное. Здесь даже крышу делать. еще нормально не достроили, будут делать, ну, да. да, Здесь думаю, здесь делать. фуры ездили, это тащили mm. походу камни это... раскидали. Да. Mm. Лучше бы ездили где-то в другом месте, потому что, блин, дорогу портят новую, она новая, но она уже испорчена. Да, плохо, плохо. А, ты можешь поехать. мне этот купить, что-нибудь поесть, потому что дома у меня вообще ничего нет. А деньги а, я тебе знаете, завтра окей. утром даю. Хорошо, хорошо, хорошо. Охрана, да. Мы еще раз да, не, не, не удивляйтесь. Так, пойдем продуктовой. Давай, значит, возьмем что? Что ты хочешь? Картошечки можно взять. Поджарить и картошечки. Ну, давай возьмем картошечку вот смотри какая бочка картошки 150 гривен берем да, нормально нормально да других а -а -а. конечно по, по этот так, сейчас мы, я не знаю давай Узары попробуем купить это а там есть продавец а с другом mm -hmm. месте нет так держите да да да сдача сдача да, да, 150 гривен сейчас я вам дам 200 гривен а вы не 50 так все спасибо мы уже пошли до да, до свидания до свидания до свидания Uh, uh, спасибо всё. большое Ну вот как бы тебе такая бочка картошки что Хватит намного, если что могу даже к тебе зайти и Взять несколько картошинок Ах Приготовить ты. себе какой-нибудь ужин Кстати, слушай, здесь там такой парк есть Да пойдем посмотрим, я не знаю, мне кажется Ну давай погуляем, красивый, давай Красивый, да-да-да, красивый будет Ну слушай, я бы, конечно, здесь не ходил Потому что здесь машины может в любой момент вылететь ну, мы по-быстренькому да, да, да, мы... мы, если что, смотрим налево-направо Всегда смотрите налево-направо Вот, все. Никаких машин нет Здесь даже какие-то машины уже припаркованы я не знаю, для декора, нет. не для декора Ну, смотри, здесь вот такой фонтан тропиночка здесь есть деревья Ну, видно, что не совсем достроено Но вообще можно посидеть так на лавочке И отдохнуть себе Ну, да Здесь деревень, деревень, вокруг много, короче, под, сбежали, короче, овцы, коровы, все на свете сбежало оттуда. Mm -hmm. это, конечно же, Так, ладно, давай вот уходить, потому что машина может выскочить в любой момент. Кстати, там надпись Пукова. Я когда ехал на такси, здесь была надпись Пукова. Это вообще топчик. Правда, mm -hmm. это было год назад. И здесь, кроме на этой надписи дороги и дороги до села, ничего не было. Только Понятно. село. Тут все много, наверное, их скоро будут сносить и переселять в жилые дома вот эти. Ну да. Вообще, раньше Пуково это было село, но теперь, скорее всего, город. Так, это заправка, мы можем зайти. Тут камера, конечно, камера наблюдает, но я думаю, мы же можем зайти. Тут опять никого нет, в тоже ничего нет. Ну, но... о, смотри, мы в зеркале. Мы в, зер... мы в зеркало. Ну ладно, mm -hmm. Какая красота. Да, я, я такой красивый вообще просто чисто не да все закрываемся, короче смотри ради надписи Пукова мне кажется за Пукова надо зайти, но ну, серьезно ну да так и давай сделаем Пуков. скриншот на память давай давай давай только у меня телефона нет слышишь мне не касаться сфотк... ну давай э, это ты сфоткаешь на свой телефон а когда я когда я куплю себе телефон тогда и это, тогда перекинешь мне. Все, я тебя фоткаю. А, давай, давай, прям на Пуков. Ради этого можно на дороге поставить Давай. Все, Пукова, Пукова, давай. Я, я, я сзади Пукова. Сфоткала? Да. Молодец. Покажи, покажи, покажи. Вот. О, прикольно, прикольно, прикольно. Так, ну, мне кажется, надо уже возвращаться в наши квартиры, дома засыпать, да. потому что я реально не спал из этой долбанной стройки. Она только закончилась, нормально 2-3 часа поспала. Офигеть, а, понятно. Слушай, да может, может какую-нибудь машину здесь присмотреть, может по дешевке найду какую-нибудь. Ну да, ну. Капец. И... Овца стала на дорогу. Ну что ты за овца, ну серьезно. Ну, давай... Да, ну потом. Давай а потом от водитель отвечает. Да, давай, давай, иди отсюда. Все. Становится, куда попало. Просто я не знаю. Но вообще... Здесь пока что машины, конечно, не ездят, но когда будут ездить, это, конечно, будет вот жопа. Так, давай, вот так вот перепрыгиваем здесь, чтобы машина нас никакая не задела. Хотя здесь их очень мало, потому что город. То сам немножечко бедненький, потому что он только начинает строиться, и здесь много людей не живут. Но я знаю, что здесь уже население такое. Больше тысячи. Mm. Ого. Ну, считая села, конечно же. Не, без сел там mm. максимум 300, 300 человек. Понятно. Так, закрываем вот эти двери. Ну, мы тогда по квартирам э, я... Наверное, да. уже спать ложу. Да, давай, э, завтра да. утром отдам деньги. Да-да-да-да-да- -да -да -да -да -да -да давай, конечно, все. давай. Угу. Ой, как я устал, капец. Ну, у кого это, конечно, нормальный город. Но правда, я его полностью еще не изучил. Но хороший сосед попался, однако. Ой, ладно, я буду засыпать. А, да, еще за прощание забыл записать. Так, все. Угу. Всем удачи всем пока! Так, ну все, теперь точно можно ложиться в